Всем привет дорогие друзья, сегодня такое видео, небольшое, коротенькое, решил записать, хочу посмотреть реакцию, если посадить в курятник, короче, ну, взрослым куром цыплят, вот, что они будут делать с этими цыплятами. Примут на них семью, будут обижать или нет. Также там у меня будут индюки. Вот, индюков вроде принимают, так потихонечку. Петух особо не агрессирует. Вот, и еще хочу посмотреть, если уток еще всех вместе, короче, собрать, будут они цыплят обижать или нет. Что будет. Сейчас вам покажу. Так, ребят, утки на старте. Сейчас пока уток не буду пускать. сейчас покажу, как там что. Как себя куры ведут, Потом допустим вот так одет где цыплятка? Цыплятка у кормушки уже так. Сейчас мы для лучшего эксперимента с... Скинем короче Кур С наследствами ну, Индики так вроде интересуются Просто все Так это у я боюсь он меня агрессирует да, ну все, смотрим реакцию стоп, стоп, сейчас кое поставлю первое, если, ребята, первое знакомство смотрите как все спокойно так все равно что-то я меня опасаюсь их оставлять месяц и он тем месяц, смотрите какая разница, сейчас подождите, Оп, а, так не вот этим милюшкам месяц и тем цыплятам почти месяц. Вот ребят, хочу кстати спросить у вас что за порода вот эта вот белая с черными крапинками просто не дали, вот он, вот, вот. белый с черным. что за порода ребят, кто знает там спецеводцы, опытный, скажите, это просто такие домашние, домашние поцеводы, как говорится, да и кстати как отличить самца, от этих индюшат. Вот в этом возрасте возможно их или нет? Ну, короче, вот смотрите, реакции пока никакой. Сейчас запустим утро, посмотрим, что там дальше будет. вот они как-то все равно будут его, мне кажется, плевать, их цеплятся. Вот это самец у меня. Самца у уток, короче, хорошо определять. У них у самца прям колечко такое на конце завиваются. Но они и побольше сами самцы. Первая встреча, короче, всех взрослых с птенцами. что вы тут стали тоже боитесь, да? Индюков вообще первый раз завел дом, было пять, один лапу короче подвернул, второй сам умер, от чего неизвестно, еще за неделю две надо было. Все начинает, вот начинает уже утки, я так и знал, что утки будут кажется, против это почему петух не защищает, петух сидит курит. утки это, кто, наверное, не знает, кто знает уже, что за порода вот, так утки, это австралийский бегун, классные утки, они сушатся, ну, и циночность вообще классная, несутся так же, как и куры каждый день Кстати, агрессивный такой не знаю почему как его не, не отучал постоянно накидывается как собака цепная ну, собака цепная хоть на хозяина не накидывается а это накидывается по барабану вот он все все отгоняет такие у меня ребят хозяйства пока вроде ничего такого серьезного нет нет он самец пошел вот, вот, вот, за неделю. Ну, конечно, рано, рано еще рано оставлять их вместе все. Да и корм у них все в разный все равно же. Сейчас корм это насыпешь с жесткой куры сожрет, и все эти будут опять Да-да-да. Индиков на мясо хотел, а потом понял, что. Их же надо держать тоже корм отдельно, для индюшат. А в этом курятнике не получится. Сделать. Надо раздельные курятники. Вот, потому что высокобелковый корм идет для индюшат. А в итоге будут есть и куры, и лук, и жарить. Из-за этого, если у них может упасть, и так думаю. Но это мое мнение. А там, не знаю, ребят, напишите. Он самый верх он ну, гнезда внизу это утки, там они у меня несутся, а наверху их пластиковые просто, вот пятерки взял, ящики сделал, прибил к стене, ну на саморезы прикрепил. Да. Вот, вот, вот, вот утки, утки. Я так и знал, что утки будут обижать. Куры вообще под параллельно. Но это пока не вырос. Сейчас вот вырастут, а утки не так не будут гнать Потому что взрослые куры и утки меня в одном курятнике селят. Никогда не поверьте. Даже гуси, вон, смотри, что делать. А это сам ты рыжие. Ниндюков они уже не трогают, потому что ниндюки они как бы выше, почти как гуси сами размером ставят, они побаивают. А эти маленькие, вот они любят маленьких. Ну вот, смотрите, ниндюка должна быть тут. О. Ну, ну так, груди, короче, бьют и все. Вот такой небольшой видос, хотел просто показать вам, что будет, если держать маленьких и взрослых. Ну, и, короче, курам, индюкам, ну, таким небольшим вообще параллельно а вот утки видите как агрессируют вот. ну потом когда они уже конечно вырастут как взрослые куры уже будут они уже не будут лежать ну вот такой ребята видосик небольшой заперел Кому интересно, ставим лайк и смотрим дальше. Посмотрим, какие все-таки у нас индюшки вырастут за лет до конца лета. А, смотрите, что парит, а? А нападает. Вот. И оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы мы их всегда видели. Вот. Скоро еду в отпуск, ребята, еду в этот в семерокаракорск вроде как ну ростовская область к другу может быть ну не может быть а буду снимать видосы оттуда пилить вам съездим на рыбалку на дом ну это в планах как всегда а там как получится ну, может на море выберемся покажу вам, как отдыхать. хотел мурмас в этом году съездить но что-то решил все-таки съездить к другу в ростов и выехать вот куда-то, все, в одно место езжу каждый день, ну, каждый год в Мурманск, Мурманск область, вот, решил все-таки съездить в Ростов, посмотреть, ни разу там не было из этого, и решился, ладно, все, всем пока, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, кому нравится, кому не нравится, ставьте дизлайки, всем пока!